Сегодня верующие путают любовь Божью с толерантностью. Они говорят, что у всех у нас один Бог: и у мусульман, и у буддистов, и у сатанистов, и у других конфессий и деноминаций, у всяких колдунов, там, магов, волшебников, там, я не знаю, у каких-то там племен, у каких-то индейцев, у них у всех один Бог. Все мы поклоняемся одному Богу. Надо любить всех людей. И то, что они обманывают людей, то, что они приводят людей к дьяволу и продают души дьяволу, их за это нужно любить. Да, они говорят, э, грех нужно ненавидеть, а этих люби, людей нужно любить и поощрять их делать вот это вот все. Это есть толерантность, это не есть любовь. Эти люди, они идут в ад, и им нужно об этом сказать. Если ты... Любишь этих людей, то ты будешь им говорить, что то, чем вы занимаетесь, это то, что ведет вас в погибель, и вы закончите в аду. А сегодня верующие, они не хотят об этом говорить. Они говорят, все нормально, главное, чтобы была любовь между нами. Но это не любовь, это толерантность. И когда ты любишь человека, ты будешь говорить ему правду. Если ты видишь, что этот человек сам идет в ад, и других людей ведет в ад, то ты обязан сказать ему правду ты обязан сказать ему, что Бог он не терпит полумер, он не терпит полуправды. Если ты говоришь немножко истины, а все остальное ложь, то Бог этого не терпит. Бог ненавидит ложь. Не нужно говорить этому человеку, ну он же верующий, он же говорит о Боге тоже, он же говорит, что Христос там, это пророк или Христос это э, даже спаситель, но сам грешит и других людей поощряют к греху. Он говорит только, только пол правды. Он говорит, ну Бог, Он есть любовь, Он в ад никого не, не бросит никогда. То такой человек сам на опасном пути в ад, и он других туда тащит. И вам, ну, вам необходимо сказать такому человеку правду, если Бог вас с этим человеком свел, и вы говорите с ним. то вы не, Вам необходимо говорить правду такому человеку. Если вы промолчите, и этот человек умрет, закончит в аду, эта кровь будет на ваших руках. Тогда вы будете отвечать за этого человека, и вы тоже не попадете в Царство Божие из-за того, что вы промолчали, из-за того, что были толерантны к этому человеку, а нужно было проявить к нему свою любовь, любовь, которую дает Бог. Поэтому, если вы хотите любить других людей, в защите лица Господа, в первую очередь, найдите Бога, чтобы Бог, который есть любовь, он жил в вас, и тогда вам будет нетрудно говорить людям правду, тогда вы будете любить этих людей действительно. И вы будете отдавать им всю свою жизнь. И не важно, как о вас скажут люди. Они могут быть э, плохо к вам будут относиться, будут на вас кричать, будут злословить вас. И не будут с вами больше никогда общаться, но вы им скажете зато правду. И быть может, когда-то они вспомнят то, что вы сказали им правду. И они опомнятся, покаются в своих грехах и встанут на истинный путь. И тогда вы приобретете эту душу для Господа. Поэтому любите людей любовью Божьей а не толерантностью, подделкой. Да благословит вас Господь наш Иисус.